Всем привет! Сегодня я хочу пересадить свой авокадо. У меня есть ролики по нему. Он у меня был очень пушистый и цвел. У него и сейчас цветоносы на нем есть. Но вот у него какая-то беда. Видимо, ему не хватает питательных элементов. Все-таки же это дерево. И вот я хочу посадить его побольше в горшок, добавить ему земли. У него, видимо, разрослись корни. И поэтому он скидывает всю старую листву и вот цветет, и вот ему прям не хватает почвы. Но мне нравится, у него пошли вот эти боковые побеги. То есть он меня сейчас крону распушит и будет прям вообще красивый. Вот видите, сколько много боковых Причем тут вот из вот эта ветка, вот здесь цветонос был, и из цветоноса вот зелень пошла, то есть я цветонос потом убрала. Вот здесь вот, вот здесь тоже из цветоноса лезет. Вот. То есть можно вот эти вот веточки будут убрать, потому что плоды он не завязывает, его очень трудно опылять. Я вроде бы кисточка делала, как крест на перекрест каждый цветочек, но ничего не получилось. И у меня на старых листьях, вот они, если видно, на просвет, как точки желтые. И вот с этой стороны, вот у него вот здесь как бы вот темнеет что-то. И вот эти листья он скидывает. Если вот кто знает, то напишите, пожалуйста, в комментарии, что это может быть. приступать к пересадке я ему сама намешаю почвы вот такой вот горшок сразу хочу побольше посадить потому что это дерево и корневая система должна хорошо развиваться песок речной у меня сюда пойдет часть верховой тор добавлю и это почва у меня для цветов на основе биогумуса. Частями смешаю. Ну, авокадо любит ну, такую рыхлую, конечно. Песок. Еще древесный уголь я добавлю. Туда. Вот это. Вот видите, кое-как его вытащило из горшка. Вот корни, видите, прям земли в горшке нет. Ну корни хорошие, такие светлые, очень такие толстые. Конечно, ему хочется горшок просторный. Поставила его в горшок и присыпаю. почва ну, песок влажноватый слегка поливать его не буду дам ему немножко чтобы он взялся корнями немножко можно торфа даже добавить Ну вот, пересадила свой авокадо. Думаю, он сейчас у меня поправится. Я все-таки могу сказать, что я переборщила с поливом. Просто земля такая у него, конечно, влажноватая. Ему это совсем не нравится. В общем, вывод у меня такой. Авокадо любит влажный, не сухой воздух. Но вот что корни у него в воде не стояли. У меня вот эта ошибочка была. Я перелила, у меня просто горшок там керамический, и я не подрассчитала. И он еще ему тесновато было. Там мне почву порыхли, то есть я не понимала, как у него там внизу то обстоят дела. Но зато как он свел у меня. Он, конечно, порадовал меня своим цветением. Но ну, сейчас, конечно, он лысик такой, ну и, конечно, у него стволик такой еще худенький, он не набрал еще. Но ну, я думаю, он со временем утолщится. Я уже говорила, что я этот авокадо вырастила сама из косточки, ему примерно, ну, года два. У меня вот такой еще авокадик маленький, я его реанимировала, и вот у меня тоже видео есть, если кого заинтересует, реанимация так и называется, ролик, он у меня был вообще в плачевном состоянии, и вот видите, у него макушка распушилась, причем он просто одной веткой, а сейчас он, смотрите, расстроился, такая крона вообще у него пушистая. То есть, что-то пошло и на пользу. Увидимся в следующем ролике.